И снова всем привет, с вами Олег Гудвин. сейчас мы проходим мануальные техники для ног, например, в случае, когда мы обнаружили, что одна нога короче, вот видите, допустим, вот эта вот выше, а вот эта косточка ниже, видите, целый сантиметр. Это, соответственно, как правило, либо бедро туда ушло, о, в смысле тазовая кость ушла, либо потянулось бедро, то есть вот укороченные мышцы, да. Для этого, видите, тем более, она отваливается больше, значит, тоже точно таз туда ушел. Значит, берем за стопы, такой очень интересный приемчик, подтягиваем, в свою тазовую кость упираемся, вот так вот, предупреждаем, чтобы нога была прямая, угу. а эту ногу за стопу берем и вытягиваем. Прикольно. Корпус на себя, таз натолкаю туда, а это сюда. Заодно и тазовые кость в итоге это, тянется туда, а это сюда. И здесь, если приложите руку, вот сам приложи сюда руку. Вот тут почувствуешь, как она будет это оттягиваться. И колено тянется, и стопа тянется. Вот такое Чувствуешь, да? Вот, потянули, подготовили. Теперь э, тоже мышц вокруг бедра их много. Соответственно, их все надо расслабить, берем их вот, тянем вот так вот, скручиваем, это всякие делаем. Потом вот так вот на себя. Смотрите, вот так вот, это я бедренную кость толкаю вниз, да, вот так вот довернул, mm -hmm. то есть примерно от пупка на расстоянии ладони, вот отсюда нависает колено. И в мою сторону направление это крестово воздошное сочинение уже. КПС. так тянем. Теперь вот где примерно солнечное сплетение, толкаем вот туда ногу вот с таким качком. Это у нас пояснично крестцовое сочинение уже. Можно помочь себе заседать кости немножко так раз подтолкнуть, вытянуть его туда, теперь берем вот так, на скручивание в эту сторону, на скручивание в эту сторону. А здесь на что мы опираемся? В мышцы поднимающую, mm. вот, сухожилие вот, крепится, mm -hmm. оно тоже может щелкнуться, сухожилие, то есть сухожилие тянем на себя, а стопу, то есть прямой угол везде, везде изначально прямой угол соблюдаем, да? а стопу в эту сторону, и вот об свой живот, об свою грудную клетку, вот так вот мы их растягиваем. Так, ну все, растяжка, конечно, слабенькая, вот туда тянется. Тянем вот в бок, отпускаем, отпускать, отпускать. и тянем вот здесь. Ну, у здорового человека должна ложиться колено нога здесь и здесь, должна, по идее, касаться стола. И здесь должна касаться стола, вот потянули и в ту сторону потянули в общем получается во все стороны да, еще один такой приемчик клади коленку на коленку mm -hmm. уперлись то заперцовую кость а здесь в бедренную в тазовую и вдруг относительно другого взяли mm -hmm. мягко беритесь mm -hmm. тянется yeah, да? круто. вот во все стороны потянули ну теперь можно проводить приемчик в тазовую кость уперлись здесь в коленку ну так, скачали ну. uh -huh. Теперь само бедро выдергиваем. Здесь ногами зажали, да? И вот так. Первый прием, второй прием. Вот так зажали плотно бедро. Это если колено больное, да? Мы колено не трогаем, за забедренную кость. Uh -huh. Если колено здоровое, то вот за вот эту можно. Так, рычаг такой вот. Uh -huh. Расшатали, расшатали. Стол держим, вот стол, да? И все mm -hmm. много выдерживаем. Двигайся, Несколько раз можно держим. если получилось, да? То есть я за голень, видите? Не здесь удержусь, а вот перехватываю. Это я просто держу, чтобы его расшатать. Помогаем мне, как и удерживаем. Далее выдергиваем запятку и за стопу раз под таким углом, под таким углом, вот под таким углом, с подворотом как бы, чтобы устранить его вот эту разворочию, развернутость туда. Ложись обратно. Еще чуть-чуть. Фу, так под прямым углом опять кладем за пальцы туда, а тут пятку в обратную сторону ломаем и вот в сторону О, ну тут все очень не ложится uh -huh. Ладно,